Всем привет! Вы на канале Зашумим. Сегодня мы с вами рассмотрим вариант шумоизоляции четырех дверей, а также вариант шумоизоляции четырех колесных арок. Это у нас достаточно популярная услуга, это минимальный набор для того, чтобы можно было почувствовать, как работает шумоизоляция. В данном случае мы видим уже работу по дверям. Это первый слой нанесенный, нанесен у нас внутрь двери. Значит, кроме вот этих вот технологий. В ребер жесткости, который находится здесь и здесь. Вторым слоем мы наносим слой шумоизоляционного материала интегры. Он наносится поверх нанесенной ранее виброизоляции. И третий заключительный слой на самой двери мы наносим на внешнюю часть, закрываем все технологические отверстия, а также прижимаем проводку. А саму обшивку мы полностью покрываем слоем шумопоглотителя Software F15, исключая вот, вот эту зону, где у нас стоит динамик зону, куда мы будем подключать проводку от стеклоподъемников и куда вставляется трос от ручки. Колесные арки обрабатываются у нас в три слоя. Первый слой – это виброизоляция. Она наносится на всю поверхность внутреннюю колесной арки. Затем мы закрываем ее слоем жидкой шумоизоляции. Этот слой мы наносим поверх нанесенной ранее виброизоляции. И заключительный этап – это обработка самого пластикового подкрылка слоем шумоизоляционного материала «Интегры». На этом все. Осталось установить на место подкрылки, прикрутить колеса и можно отпускать автомобиль. Спасибо за внимание и до встречи в следующих выпусках.